К нам обратились ястреб, Старатели, что важнее, всемогущий. Кстати, об этом. Наша уже выступила. Бросила все и улетела. Если что, нас не вини, звездные. Я пошла бы и без вас. Просто так будет быстрее. Наставник в беде. Так что тут и думать нечего. Когда твоему подопечному было трудно, ты ничем не помог. Вот вам и всемогущий. Возьми свои слова обратно! Убийца Героев Штейн. Вот уж не думал, что мы встретимся спустя столько времени. А, ну да. Ты же был в тюрьме и не в курсе. Неправда. У моего ума. Ты не всемогущий, ты самозванец. Здесь святая земля героя. Зачем ты им назвался? Отвечай. Назвался им? Я хотел сделать мир лучше. А затем я сошел с дистанции. Я должен был защищать ученика ценой жизни, но не могу даже сказать ему отдохнуть. Почему лишь я один. Все дальше от жизни героя. Его. Я не почувствовал никакого намерения убить. Мы недостаточно близки для объятий. И прекрасно. Смотри. Раз в день она убирает следы осквернения, оставленные противниками героев. Кто эта девушка? Последняя спасенная всемогущим. Только не проиграйте. Прошу вас. Что бы ни происходило, Всемогущий с улыбкой жертвовал собой. Зовущий себя Всемогущим просто не мог жить иначе. Так что не смей называть себя Всемогущим. Посмотри на нее. Тлеющие угольки, что остались после него, пережили ветер и дождь. В итоге они стали новым огромным пламенем. А мы должны не дать ему погаснуть. Ты справишься. Я тебя не знаю. Однако, если ты действительно герой, используй эти данные стартера. А когда справишься, приходи и покончи со мной. Штейном, убившим 40 героев. Дождь заканчивается. Данные. Нужно найти данные. Почему ты пытаешься забрать это, а не оружие? Мне нужны данные. Я тебе не отдам. Это нечто настолько ценное. Досители данных. Верни! Это должно достаться справедливому человеку. Не волнуйся. Я передам твои принципы справедливому. Мы не должны были увидеть эти данные. В них содержится причина сбоя системы. Радиоволны, которыми Шигараки пользовался в последней битве, применялись и тогда, изнутри и снаружи. Получается, все за одного и его сознание в Шигараке. Они синхронизированы? Даже если синхронизация все за одного, с один за всех гораздо выше, как тело на 500 метрах под уровнем моря, Добралась до Шагараки на поверхности и передала ему конкретную мысль. Между прочим, радиосигнал, который мы записали, напоминал переговоры. Если у кого-то есть такая причуда, то, возможно, сообщения получают и они. О чем они говорили? Что все закончится через 38 дней. Чего? Говорили, про два месяца значит сосуд шагаки будет готов уже через три дня следующий будешь ты всё перестань тебе это приснилось сейчас ты в безопасности не волнуйся мидория отныне мы будем рядом близится последний бой вместе мы вернем утраченное You know, you know.